Переведено и озвучено Angel Steam. Мы запустили OneCoin в сентябре 2014 года, и за все это время наш сайт не был обновлен, не был отредактирован. Хотя мы добились огромного успеха в нашем бизнесе. Мы построили миллиардную компанию. Капитализация нашей монеты составляет 4,5 миллиарда евро. И у нас 2 миллиона счастливых клиентов по всему миру, на шести континентах, в более чем 190 странах. На какое-то время назад мы решили, что пора стать еще более профессиональными и показать миру, что мы очень успешная компания, что мы миллиардная компания. В начале этого года мы приступили к разработке нового дизайна и ребрендингу. Мы не только запустили три новых сайта, но также, я уверена, вы обратили внимание, что у нас теперь новый логотип и что у сети теперь новый дом. Теперь партнеры будут заходить к себе домой через сайт One Life, в то время как сайт по криптовалюте остается прежний – OneCoin. Наша сеть — это больше, чем ванкоин или обучение, которое мы предлагаем. За последний год, за последние месяцы мы добавили много новых продуктов. И я думаю, наступило время показать миру, что мы гораздо больше, чем просто ванкоин ванкоин всегда будет оставаться центром нашей вселенной, центром сети. Мы, как сеть, будем всегда добиваться успеха ванкоина но теперь мы на пути к гораздо более светлому будущему, в котором, помимо Ванкоина, будет много чего другого. Именно поэтому мы приняли решение разделить наш бизнес на три сайта. Итак, у нас есть сайт Ванкоин, где вы можете найти всю информацию о криптовалюте, о блокчейне, обо всем интересном, связанном с технологиями, правовой стороной бизнеса, регулирование. Переведено и озвучено angels Team. Финансовый мир все более и более проявляет любопытство к Ванкоину. Мы становимся заметными. Мы увлекли внимание многих средств массовой информации. Не знаю, видели вы или нет, но журнал Financial IT поместил нас на свою обложку и написал целую статью о нас. Ванкоин станет более популярным и привлекательным для людей, которые не хотят заниматься сетевым маркетингом и которые не имеют ничего общего с этой индустрией. Поэтому для нас важно размещать информацию о том, что такое криптовалюта и как стать успешным с криптовалютой. Партнеры, конечно, предлагают через сеть образовательные пакеты, но у нас теперь есть новый продукт ⁇ планшет One Tablet. А также мы предлагаем облачный продукт OneCoin Cloud. Таким образом, наша линейка пополняется. И когда мы запустим приложение для мерчантов, наша сеть превратится в розничный магазин. Это магазин, в котором продаются и доставляются разные продукты, и поэтому сеть OneLife Network становится такой живой. А Академия One Academy, что тут скажешь, всегда была сердцем нашей компании. Мы именно с нее стартовали, и поэтому мы отличаемся от других. Мы предлагаем обучение, мы предлагаем монеты для массового рынка. Без обучения многие из вас не знали, что такое криптовалюта, до того, как присоединились к нашей компании. До этого вы, может, что-то слышали о биткоине, слышали о криптовалюте, слышали об этом в новостях. Но я считаю, что образовательные пакеты — это своего рода водительские права. Я бы вам не позволила водить машину, а вы бы не позволили своему ребенку водить машину без водительских прав. То же самое я чувствую в отношении обучения. Без обучения в академии, без прохождения материала, сдачи тестов, вы не должны думать о криптовалюте, майнить криптовалюту или торговать криптовалютой. Именно поэтому контент академии One Academy постоянно обновляется. У нас есть новые преподаватели, читающие лекции. Это люди с мировым именем в сфере Форекса, криптовалюты или финансового планирования. И у нас сейчас уже более 1800 минут видео в семи уровнях обучения Академии. Итак, я надеюсь, что вам понравится новый дизайн и новый вид сайтов. Я должна сказать, что я и моя команда очень горды тем, что мы создали и мы продолжим разработку этих сайтов и продуктов. Переведено и озвучено Angel Steam.